Ко мне на огонёк. Здесь мы делаем расклады а, по 12 знакам зодиака на ваше ближайшее будущее. А, это, не это, а, таро. Ближайшее будущее. А, это не астрология, это Таро. Я сегодня решила выйти с вами с компьютером, а не с телефоном. Может быть, мне будет лучше <laughs> вас видно. А чтобы читать сообщения тоже, дорогие а, девочки и мальчики, я хотела с вами поздороваться. Для тех, кто присоединяется после прямого эфира, я буду оставлять временные штампы на каждый знак зодиака. Смотрите по, своей солнцу, по своему солнцу, луне и восходящему знаку. Привет, мои хорошие. Привет, Татьяна. Доброе утро. Его мысли обо мне. Привет, Татьяна. Знаете, хорошие мысли по шестерке Пентакли. Человек хотел бы, ну, не только что-то мыслить про вас, но, наверное, хотел бы и сделать шаг вперед, а может быть, даже и помочь. Солнышко, добрый день. Чувство загаданного человека к вам. Знаете, человек прячется от своих чувств по двойке мечей. Юлма Серови, здравствуйте. Как сложатся отношения? знаете здесь есть хороший потенциал ну, любви и добрых отношений между вами дина рид привет подглядывает смотрит все ли у вас в порядке не очень хорошая энергия то есть я бы сказала хитрая Лесничная наталья привет будете ли вы в двадцать первом году? знаете, похоже, что нет. может быть расстояние, может быть границы закрыты. проблема здесь или в деньгах, или вместе. привет Кей. что он думает? ему пока и сейчас хорошо и самому. может быть он думает, что вы слишком независимая, как бы для его внимания а слишком может быть или гордая, или ну, в общем-то, лучше, чем он, может быть. <laughs> и в этом проблема. По поводу «вернется» может быть и нет. Пока в данный момент нет, потому что это все-таки карта одинокого человека, довольного самим собой. Так, Дарья Исаева. Привет, Дарья. Ну, знаете, он, скорее всего, мечтает, молчит и мечтает о вас. Может быть, вы для него являетесь звездой. Ну, недосягаемое, может быть, пока, или расстояние между вами. Зарина, За привет. Какие-то новые начинания, может быть, даже знакомства. Ирина, солнышко, привет. Вы знаете, ваша доброта. А может быть, даже и дети, как хороший шарм. Знаете, как шарм, говорят, такой есть, когда дети вокруг. Роза. Роза, привет. Знаете, да, будет удачно. И может быть, у вас и помощь есть, или вам нужно обратиться кому-то. Но вообще здесь говорится специалист. Татьяна, 77. семь что вы красивая женщина ольга мишустая привет знаете здесь говорится что а, карта такая не очень позитивная с точки зрения мыслей здесь есть страхи скорее всего а, это от вас зависит то есть или с одним или с другим но это зависит от вас то есть, вы, может быть, еще не совсем готовы к этим отношениям. Ирина Солнышко, спасибо. Галина Ожогина, привет. Да, будет. Будет. Будет встреча. Екатерина Даутбекова, привет. Любят ли девчонки? Все мы одни одинаковые, да, любят. Здесь написано, что да, в общем-то, любит, но, скорее всего, его, это его чувства, по крайней мере, растут. То есть это на возрастающий. То есть, по крайней мере, работает над тем, чтобы что-то улучшить. Может быть, даже свою ситуацию для самого себя, чтобы сам мог быть любимым. Динарит, привет. Уже говорили мы об этом, да? Людмила Иорданова, привет. Девчонки, по донатам отвечаю после общих энергий. И почитайте, пожалуйста, условия. Спасибо. Подождите, кто это у меня? Угу. Так. Так, девочки, потеряла вас. Подожди, секундочку. Хорошо, Елена Иич. Хорошо, Иич или Н, Елена. Здравствуйте. Какие чувства у Дмитрия к Елене? Но здесь больше сексуального рода чувства, да? По тузу жезлов это говорится, что человек может быть хотел нового начала. Я думаю, что Будет шаг со стороны его потому что это мужская карта все-таки мужской активности привет елена буренкина вот я до вас и добралась лали добрый вечер пожалуйста Какие мысли, Сергей, сегодня о вас, Ксения? Знаете, как не себе, не дам, как собака на сине немножко, знаете, когда а, м, хотел бы удержать, может быть, не знает как. Или хотел бы легкости в отношениях, но этого вроде как бы и недостаточно, чтобы удержать. Легкие отношения. Ну. Может быть, даже и приятная радость. Может быть, и весело даже с вами. Мансур, привет. Ну, потому что без вас ее мир не закончен. То есть вы как последний кусочек от... А, для нее, знаете, чтобы со со состоялась вся целая картина. Вы для нее кусочек пазла. Спасибо, Галина Жогина. спасибо и вас тоже, девочки, с Новым годом. Сегодня специальная энергия, да, всем хотела сказать Ну, наверное, вы уже понаслышаны, что Сатурн и Юпитер соединяются, да, в разных вариантах. Некоторые говорят ведические, что это соединение происходит в Козероге, то есть дорогие Козероги в вашем знаке. А некоторые говорят, что водолеи. Тогда, значит, дорогие водолеи вашим. Ну, это такая конт контроверсия, да? Так, Лали, чем для меня обернется отношение с Андреем? Сейчас начнем скоро, девочки, общей энергии. Но вообще может обернуться хорошими отношениями, хорошим всплеском чувств в любом случае всплеск будет. Я тут приготовила наши карты. а Начинать будем с овнов, как всегда. Помните, что положение знаков не меняется, они всегда идут от овна до рыб по определенной последовательности. Так же как часы. Часовые стрелки на циферблате. В одном направлении, всегда по одному. Всегда начинается с овна и заканчивается рыбками. Лалки лалкики скучает ли сергей по мне позвонит ли мне да хороший шанс что позвонит да потому что ему нравится с вами это такая легкая карта двойка пентаклей Ананна, добрый вечер в мысли сегодня знаете немножко он может быть расстроен может быть что-то не получил то что хотел может быть даже от вас на что-то рассчитывал когда человек и не получает это у него немного получается разочарование или сердечная боль то есть иногда недостаточно получил например да расстроился дарья цветок что думает виктора Дарье сегодня ух ты какой-то может быть даже правду узнал или истину для себя открыл или может быть к нему пришла новая идея о вас именно думает да светик мысли Ну мысли что он может что он может я не знаю это хорошие в общем-то это мысли человека когда он что-то хочет он это делает то есть ну здесь можно как бы сказать если он ничего не делает значит это то что он хочет то есть, то, что вы видите результат, это его ну, буквальное желание. Если он не появляется, например, по магу, да, то значит, это он так хочет. Людмила Иорданова, а вернетесь ли вы на старую работу или найдете новую? Здесь говорится, что смотрите по новой, ищите новую, потому что видите, вы грустите здесь как бы по, да, по старому месту, да, а не, не замечаете новые возможности. Раджеп. Здравствуйте. Угу. Здесь нужно посоревноваться, то есть нужно в самом деле постараться. Компетиция, да? то, есть то есть есть люди, которые на это же место, например, хотят. И может быть вы в такой области, где много а, нужно соревноваться, чтобы получить работу. Вот Непростая может быть профессия. Да, девчонки, не знаю, кому что ответила, но кому-то что-то ответила, потому что не запоминаю, да, я. Помотайте. Галина Котик. Какие мысли у Ибрагима о а Галине? Скучает. Скучает человек. Красотка, красотка, почему ревнует загаданный человек? Ну, потому что любит. <laughs> наверное, любит. То есть здесь влюбленность. Особенно, когда неуверенность в себе. Попажу, это может быть неуверенность в себе. Но есть чувства. Татьяна Мраткина. Как будет действовать он? Знаете, будет действовать напористо. Потому что здесь человек-победитель. То есть старается достичь, наверное, вас. Потому что это хорошая карта. Солнышко. Со звездочками добрый вечер чувство загаданного человека к вам ух ты паш то есть это чувство на самом деле новые начинающиеся и скорее всего ведущие к чему-то ну продолжению потому что это только начало и в общем-то эта информация также ксения петрова будет ли примирение сергеем в течение месяца Будет. Здесь хорошая карта праздника. Алевтина. Привет. Стоит ли восстанавливать бизнес? Здесь говорится, что а, это, если даже и стоит, то его нужно пересмотреть. Здесь много, может быть, вещей, которые нужно исправить или делать по-другому. То есть трудоемкая работа. Катерина Чупова. Будете ли вы вместе, преодолеете ли вы препятствия? Знаете, да, преодолеете, если вы будете очень стараться. И научитесь, может быть, а, чему-то по пути к этим преодолением препятствий. Здесь как раз человек, который неопытный, приобретает опыт с опытом, да? Да, спасибо, Елена Буренкина, начинаем. Девочки и мальчики, начинаем общей энергии. И у нас первый, как всегда, овны. Так. дорогие овны, это вы. Я надеюсь, здесь все видно. И однозначно, да, овны. Вот они. Ну, то есть вы. Что ждет овна в ближайшее время недалекое. Мы смотрим здесь на недалекое будущее. Я думаю, что большую картину лучше, конечно, смотреть индивидуально, что вас ждет. Ярафант – это урок, это новость, это а, информация, и звезда. Может быть какая-то звезда, может быть какая-то звезда а вам упадет на колени, потому что вот сидит здесь такой король чаш и а, ждет, когда к нему звезда упадет на колени. Он, в общем-то, принимающий человек, да, король чаш, понимающий, сочувствующий, а, человек дипломатичный, может быть, человек, который а, может контролировать свои чувства, иногда даже а, гипнотизер такой, то есть у человека очень богатый, а, или это вы, или это ваш партнер, очень богатый внутренний мир. А звезда говорит о том, что Здесь есть мечта, может быть, у этого человека, и она очень высокая. Очень высокая. По ерофанту она очень высокая. Но это может быть даже саморазвитие. То есть человек усиленно, возможно, занимается духовными практиками. И для вас, может быть, это очень важно знать, что вы, в общем-то, находитесь в правильном направлении. Если вот эта звезда, которая сейчас, да, две, две планеты составили нам звезду здесь как будто они рядышком, потому что они конженкт, то есть они в одном градусе Сатурн и Юпитер. То есть это как звезда, как будто одна. На небе можно видеть, как будто это одна звезда. Но вот, в общем-то, ваша звезда, может быть, как раз и всходит на горизонте. Здесь говорится, что вы совершенно однозначно у вас будет вдохновение, дорогие овны, да, в достижении чего-то или вдохновение для того, чтобы вы достигли того, что вы хотите. Но это хорошая это удача, это надежда на то, что исполнится, или встреча состоится. Да? Для некоторых из вас, может быть, даже состоится и эм, соединение, и бракосочетание, потому что эта карта говорит о эм, моральных устоях, да? когда люди что-то, если обещают вместе, то они делают что-то вместе заодно, или они... Эм, соединяются в одну семью. Человек, который в общем-то, объявляет, или люди, которые объявляют, «мы теперь вместе». Ну вот так по телевизору здесь объявляют, вещают. да. Некоторые из вас, конечно, найдут какие-то ключи к пониманию или проблемы, или себя, или партнера своего, или вообще своих отношений. Здесь, может быть, человек окажется просто ну, в одиночестве из-за того, что он сам этого хочет. Потому что если, например, вас интересуют какие-то духовные практики, может быть, вас не интересуют совершенно отношения вот потому что здесь человек сам собой счастлив может быть здесь может быть также эм, платоническая любовь если девочки и мальчики интересуются да? платонической любовью или любовь на большом расстоянии потому что все-таки это звезда то есть это любовь может быть к человеку который вас вдохновляет и а, помогает вам просто жить для некоторых это может быть человек который ушел отсюда уже из жизни да и все еще он может вас вдохновлять здесь не обязательно а, любовь как мужчина и женщина здесь может быть просто любовь которая вдохновляет на жизнь а некоторые из вас может быть получат призв... признание то есть или признание в любви или признание о вашей о вашей, о вашей значимости до да, вашей значимости в жизни другого человека потому что у нас все-таки выпал человек здесь вот удача на вашей стороне наверняка некоторые из вас может быть пойдут учиться достигать знаний каких-то больших ну больших да, саморазвитие такое большое, серьезное направление, огромное. Старший аркан. Да? Два старших аркана. Звезда. То есть кто-то из вас, может быть, астрологию начнет изучать очень-очень серьезно. А кто-то из вас другие практики, потому что это духовный человек. Король Чаш ⁇ это духовный человек. Так, дальше. Следующий у нас телец что Тельца приготовила Вселенная на ближайшее время. Тельцы. Так. А тельцы, может быть, получат... Сейчас я поясняющие карты возьму. Тельцы, может быть, получат какой-то... толчок, продвижение какое-то вперед. Может быть это с вами связано, может это связано с другими людьми. А здесь будет сделан какой-то выбор или в вашу пользу, или вы сделаете выбор, потому что а вы где-то на перекрестке находитесь. Если вы загадали какого-то человека в своей жизни, да, то он примет решение. А для некоторых из вас это может быть долгожданное решение, но для некоторых из вас это может быть грустное решение, потому что здесь человек может быть даже если это и вы вы можете отказаться и не принять кого-то например в свою жизнь вот то есть если даже вам и грустно и трудно это сделать то вы скорее всего будете оценивать эту ситуацию серьезно если вы очень много терпели, очень много ждали и не нашли прогресса никакого, да, по семерке пентаклей, то вы будете отказываться или от этого человека, или от этой работы, или от этой перспективы. То есть вы будете, ну, потому что все-таки эта карта говорит на перекрестке, то есть вы будете переоценивать, может быть, даже свои ценности, потому что знаете, у вас здесь есть выбор однозначно. И если не сюда, то туда. Вот. А если не делать долгое время выбора, то тогда ну, остаётся, ничего не остается, как ждать, ждать и ждать. А здесь драгоценное время может быть потеряно. То есть прирост, когда вы вкладываете свое время, если невелик, да, особенно в ваших отношениях, то вы, скорее всего, сами от них откажетесь. Я думаю что так потому что здесь печаль и плохое настроение уходят уже на задний план это в прошлом пятерка чаш да это когда потеряли грусть то есть может быть вы уже решили и и не грустить по этому поводу потому что вы здесь видите это очень хорошая оптимистичная карта выбора то есть вы видите что у вас есть впереди дорога которая может привести к более ну или серьезным отношениям или к более а, удовлетворяющим вас вот, потому что здесь вы получаете плоды, в общем-то, своего труда. Если где-то вы не получали, значит, земля не такая плодородная. То есть нужно идти в другое место. Вот. Это дорогие ваши, наши, <тиллящие> тельцы. Это было для вас. Близнецы. Дорогие близнецы, что вам? Десятка пентаклей, семерка мечей и пятерка мечей. А, Но ну, здесь такие ментальные проблемы какие-то могут возникнуть в вашей жизни, да, которые приведут, в общем-то, к продвижению. <laughs> Для некоторых из вас это может быть здесь а, вопросы, связанные с или с бизнесом, да, вы должны будете решать, может быть, с кем-то спорить или разрешать споры, да, или может быть, это семейные какие-то разборки, но сейчас время такое, что, может быть, семьи встречаются и а, хочешь или не хочешь, придется, может быть, с чем-то разбираться. Здесь говорится, эта карта хорошая, то есть достижение, да, если вам нужна помощь какая-то, возможно, вы получите помощь от семьи, да, из своих источников, или бизнес может быть, у вас окажется успешным или принесет вам больше дохода, чем вы ожидали. А кто-то из вас, может быть, найдет где-то утечку, потому что здесь а, а, вот эта карта «семерка мечей», она говорит о саботаже. В общем-то, здесь два, как бы две негативные энергии, они, может быть, даже и немножко канцелируют, а, ну, как сказать… Друг друга, может быть, поглощают, потому что одна говорит поражение, другая говорит саботаж. То есть, если, может быть, поражение, вы найдете, например, поймаете, поймаете вора за руку, вот такого типа. да. То есть, вы увидите, если у вас где-то были утечки, то вы, может быть, увидите, кто это сделает, делает и как это сделает, и сможете это остановить. Да? Здесь говорится, что некоторые из вас, может быть, выберут какой-то другой хитрый план для того, чтобы ну, растить и улучшать свой бизнес, потому что все-таки это хорошая карта, может быть, семейного даже бизнеса. Кто-то откроет, может быть, семейный бизнес. Но здесь наверняка вам придется поработать, может быть, над документами или над тем, чтобы нанять кого-то или правильный персонал нанять, потому что здесь говорится, что в этом может быть трудности, то есть здесь... Нанять людей, которые надежны да, на работу, не так-то легко, особенно в наши времена сейчас. Но в любом случае здесь будет переломный момент. Или вы испытаете, может быть, какой-то свой бизнес или свое новое начинание, или свою идею. Некоторые из вас, может быть, откажутся, потому что здесь есть риск, что это не сработает. Да? То есть здесь какой-то, может быть, новый уровень для вас откроется. Вот эта девочка, у нее есть выгодное положение, она стоит одна. А вот здесь все хотят то же самое, то есть ее. Здесь говорится, что кто-то из вас может быть откопает какую-то скрытую информацию. Но это из той же категории, что поймать врага за руку. То есть может быть откроете какую-то скрытую информацию. Если это в отношениях, то здесь может быть вы откроете скрытую информацию, то, что от вас скрывалось, вы сможете выяснить и открыть. Но здесь говорится, может быть сильно и не ищите, потому что если вы не знаете эту информацию, не страдаете об этом, а, может быть это и лучше да для вашей же может быть для вашего покоя и для вашего может быть семейного даже покоя если это с семьей ну то есть говорится не лазите в карманы в сумочке в телефоны своих друзей потому что ну или близких <смужен> мужчин и женщин потому что ну во первых это неправильно во вторых это а, чревато последствиями то есть вы можете привести себя а, как при... Накликать на себя какую-то ситуацию, которая вам совершенно может быть и не нужна. Здесь хорошая карта, которая канцелирует, ну то есть удаляет а, негатив, я сказала бы, если вы действуете с умом, то есть если вы действуете с небольшой хитростью. Вот. Иногда нам приходится самого себя перехитрить или остановить себя в том, чтобы не рисковать или не делать какую-то глупость. По этим картам тоже может это так быть. То есть кто-то, может быть, останови, остановит себя а, от того, чтобы быть вспыльчивыми или реагировать на какую-то ситуацию, потому что мы можем выбирать, как мы реагируем на эту ситуацию. Мы, может быть, не можем повлиять на саму ситуацию, в каких-то вещах, да, а мы зато можем а, повлиять на то, как мы реагируем. Вот здесь в этом как раз и суть. То есть здесь нужно будет отреагировать на какую-то ситуацию с умом, а может быть, даже по-новому и необычно, по семерке мечей. Ну вот, я сказала уже достаточно, да. Раки, дорогие раки, что вам? <кх -кх -кх -кх Дорогие раки, Раком здесь немножко даже и везет, я бы сказала. Ну, во-первых, здесь есть продвижение ваших дел или желаний, или человека, да, может быть, даже в вашем направлении вот тут. Это хотя это а, рыцарь жезлов, который, в общем-то, двигается, и он спонтанно... Вы можете получить спонтанно какую-то информацию из прошлого. Это тоже шестерка чаша, это подарок, это информация из прошлого. Это иногда может быть, а, знаете, возвращение памяти какой-то, ну, то есть что вам было приятно когда-то, может быть, вы получите такой же, даже маленький подарок, может быть, получите, который а, кто-то, человек, который вас любит, знает, что вам это нравится и вам это приятно. Здесь может быть легкое общение, до да, доверчивость, то есть доверчивое общение, и может быть, скорее всего, с каким-то к ну, рыцарем, да, спонтанная, может быть, здесь спонтанная встреча из человека из прошлого также, потому что здесь, если вы особенно об этом мечтали, то она может осуществиться. Девятка чаш говорит об исполнении желаний. Девятка чаш ча чаще всего материальная карта, то есть здесь ну, явно может быть подарок именно такой материальный. То есть то, что вас сделает счастливым или радостным, или вам лично будет приятно. Но это, наверное, будет исходить все таки от людей, которые о вас заботятся и которые посылают энергию в вашу сторону. Да? Может быть, некоторые из вас пойдут на приключения и поедут куда-то тоже в поездку может быть может быть по местам прошлых своих подвигов или или вы решите просто попутешествовать недалеко даже но здесь вот девочка далеко уехала она в теплые края уехала да? может быть в самом деле кто-то вас, из вас получит путевку как подарок да или выиграет какую-то какую-то поездку такое может быть дорогие раки ну очень хорошо девы девы девы четверка мечей тройка чаш и сила карта силы четверка мечей может говорить что вам ну, просто необходимо жизненно необходимо взять какой-то перерыв да, или от того что вы много думаете или от того что вы много что-то делаете или даже от того что вы много чувствуете то есть кто-то может быть устал и немножко охладел может быть вы какой-то идеей своей охладели вам нужна такая перезагрузка то есть человек понимает что вот ему придется сражаться снова до да? делать это дело снова он еще не закончил но он берет такой заслуженный отдых как бы поспать то есть это как отступление небольшое сделать один шаг назад чтобы продвинуться потом на два шага вперед кто-то из вас может быть нуждается в этом для выздоровления для усиления иммунитета просто для того чтобы уменьшить стресс это отдыха карта до да? отдыха и выздоровления и это важно ну то есть набраться сил а, иногда это может быть ментально набраться сил не обязательно Видите здесь ментально до да, пуля в голове то есть сила такая а, вы направляете может быть какую-то силу воли или берете себя в кулак да и действуете как такая пуля <клёх> То есть у вас есть, может быть, в чем-то убеждение. Для того, чтобы его сформулировать, свое убеждение, может быть, вам придется отступить на один шаг и посмотреть на ситуацию со стороны. Но позже, может быть, некоторым говорится, не принимайте поспешных решений, да, держите себя в руках. Карта силы иногда говорит терпение. Да, у вас есть эта пуля, да, вы можете выстрелить ею, но нужно держать в руках. То есть не нужно поддаваться желанию сделать это моментально, да, то есть ее нужно удерживать, вот эту пулю буквально удерживать у себя в, в своем пистолете, да, то есть и не стрелять не вовремя, потому что все-таки есть она одна и а, может так случиться, что вы ее используете понапрасну, поэтому здесь говорится, сначала нужно остановиться, подождать и сразу особенно не давать ответов, связано ли это с человеком или с работой или с просьбой. Неважно. То есть, здесь у вас есть какое-то убеждение, которое вы должны немножко на нем посидеть или поспать, и чтобы потом принять более правильное решение вы это сделаете потому что тройка чаш говорит о хорошем времени вы будете рады собой довольны собой некоторые из вас некоторых из вас ждет какой-то юбилей или празднование ну празднование понятно многих ждет здесь вот но здесь такое может быть соединение людей которые любят друг друга когда хорошо весело и приятно то есть приятное празднование у вас впереди. может быть к этому празднованию или юбилею нужно подготовиться то есть для того чтобы во всей своей красе выступить да? карта сила говорит терпеливо подготовить какую-то ситуацию и только действовать когда пришел правильный момент может быть данный момент сейчас правильное время отдохнуть или выздороветь или или поднабраться сил в общем ну, для того чтобы может быть себя в лучшем свете показать. Вот, то есть отдых или пауза необходима здесь говорится. Перед тем, как вы отправитесь праздновать львы, дорогие львы, что львам? Львам выпадает карта МИР, ух ты! Десятка мечей, ну то, тоже ее заканчивающая карта ситуацию, и паж жезлов. Знаете, у кого-то здесь точно все что-то придет при, к логическому концу. Но вообще это удачный конец, честно говоря. От чего-то, от какой-то тяжести, может быть, вы избавитесь. Вот эта карта Десятка мечей, и здесь говорится, что, а, может быть, вы примете свое поражение в чем-то. Ну, иногда такие вещи бывают, от которых... Неприятно, но когда мы уже избавляемся от них, да, когда уже мы переходим на другую стадию мы даже рады что это закончилось иногда что-то заканчивается а мы не понимаем в данный момент и волнуемся и нам страшно и жалко а потом оказывается что это нам и на пользу <coughs> здесь по карте мир говорится что что-то закончится такое важное довольно таки да для вас что приведет вас к новому восприятию или мировоззрению может быть кто-то вас если или предал или или, или забыл, или обидел, или отказал. А, то есть здесь какой-то происходит развал и крушение прошлого. Да? Что-то было, может быть, испорчено. Ваши хорошие чувства, или ваши отношения, или а, ваша какая-то мечта. А на чем-то вы должны были уже э, не концентрироваться, потому что все, что было в ваших силах, вы сделали, похоже. И если вы сделали все, что было в ваших силах, и оно все еще не работает, как бы сожалеть о, о нем, ну, не стоит. То есть э, э, оно как бы не уже не вернется. По карте мир говорится, что урок пройден, пора двигаться обратно. Вот эта земля здесь горит, да, ядерная бомба там взорвалась. То есть этот мир закончился, но не все потеряно. Здесь вот люди обнимаются и довольны сами собой. Да? То есть «Новое начало». Вот этот Паш говорит, что поставив крест на прошлом, вы открываете себе возможность нового начала. Здесь говорится, что сейчас время пришло ставить цели. Ну, цели должны быть высокими. А, вот, и человеку, может быть, необходимо даже здесь расти. То есть перестать быть ребенком, перестать ребяче... ребячиться, заниматься ребячеством, или слишком легко относиться, или к отношениям, или к чему-то, к ситуации своей жизни, и посерьёзно то есть это, эти события, которые были в прошлом, как бы, это может быть урок для того, чтобы более, ну, действовать более серьезно, более обдуманно и а, ответственно. Потому что вот этот человек говорит, что что-то новое будет у вас на вашем пути, к которому нужно относиться от с ответственностью. Да? чтобы что-то было, ну, взрастить его, потому что это маленький ребеночек родился, мало его получить, да его еще нужно вырастить, то есть вкладываться придется, если вы хотите что-то, чтобы выросло ваши новые отношения, вам придется в них очень много вкладываться. Но вы получили какой-то урок полезную какую-то, в общем-то Главу своей жизни вы прошли. Здесь говорится, что цикличность происходит, какая-то ситуация закончилась, и по десятке мечей тоже, какая-то новая ситуация идет вам навстречу. Главное, чтобы был урок пройден, чтобы вы не по, не по кругу ходили, да, а по спирали, чтобы вы росли. Здесь рост говорится о росте, о необходимости роста. Может быть, необходимости получить какое-то еще дополнительное или образование, или знание, или. Может быть, опыт даже какой-то приобрести. То есть еще один опыт, который вам нужно будет приобрести. И этот опыт, который вам нужно приобрести, он будет у вас на пути. Вы его не пропустите, потому что жезлов, это информация ⁇ это как раз то, что к вам идет навстречу, для чего-то нового. Человек выходит, в общем-то, в новый мир. Кто-то из вас, может быть, чувствовать себя как маленький ребенок, потому что вы не знаете, что от этого нового мира ожидать. Но вы научитесь. Здесь говорится, что потенциал есть. Все дети научаются, ну здоровые дети, э, когда становятся взрослыми, они умеют ходить и также и говорить на языке. То есть здесь говорится, не бойтесь, шагайте вперед, и мир и новый мир откроет вам свои правила, и вы научитесь, как действовать или с этим человеком, или в этой ситуации, или даже на новой работе. Весы. Что весам? И весы я поддерживаю вас ребята то хорошо то не очень то снова хорошо ну вот весы паш мечей королева чаш и семерка жезлов ну во-первых паш мечей тоже может говорить об информации о том, что или вы получите какую-то информацию, или вы стараетесь достичь или достучаться до кого-то, чтобы какую-то дверь вам открыли. Здесь говорится, что не сдавайтесь, находите пути, будьте наблюдательными, будьте любопытными и также ну, настойчивыми, да не сдавайтесь. То есть вам сказали нет, а вы снова стучитесь в эту же дверь. <связь> но это такой Паш Мечей, он так действует, да, он любопытный, а для него нет не является какой-то проблемой большой. Ему сказали нет, он еще раз пробует, он еще раз задает свой вопрос. То есть здесь говорится, что смотрите, чтобы получить информацию, может быть, вам нужно где-то проявить настойчивость, особенно для мужчин, если женщина сказала нет, <связь> нужно будет настойчиво спросить еще раз и дать немножко времени и спросить еще раз настойчиво. Может быть, эта женщина просто защищает. Каким-то образом, может быть, у нее есть здесь тоже эта карта настойчивости, да, что нужно преодолеть какое-то препятствие, но это хорошее такое преодоление, когда вы добиваетесь чего-то, и это увеличивает в вас уверенность, и этой может быть королеве, да, или королю даже иногда бывает. Нравится это. То есть нравится быть, а, ну, Под запросом, то есть, когда, когда есть конкуренция, да, нравится, когда за нее или за него воюют, сражаются да? и не отступают. Но вот по пажу мечей точно отступать не нужно. Здесь по семерке жезлов тоже точно отступать не нужно. Нужно преодолевать препятствия. Ну, нужно быть также и уверенным в себе. Вы должны понимать, что у вас есть выгодная позиция по сравнению с другими. То есть не обязательно, иногда, может быть, вы теряете уверенность в себе, потому что паж все таки он думает, что он чего-то не знает что-то ему не хватает да? что-то ему не хватает нужно ему еще подучиться вот вот подучусь наберусь спрошу узнаю и тогда начну вот такая а, вот такое положение у, у пажа мечей вот сейчас еще подожду вот сейчас еще посмотрю вот сейчас еще поизучаю а потом начну откладывать да он иногда любит действия какие-то а вот к тому же королева чаша это такая чувствительная женщина у которой а, меняется все а, как погода, ну по крайней мере как луна, потому что луна это вода и она притягивает, да, она обтекаемая, то есть от нее может быть иногда трудно очень услышать или узнать а, прямой ответ, потому что прямых ответов она не любит давать, она не всегда может положить правильно, ну или она или он а, свои чувства в слова, потому что здесь эмоциональность есть большая, чувственность большая, или у вас или к партнеру или партнеров вам потому что все-таки это здесь человек да а вот выразить словами как-то не очень получается не совсем а, есть опыт такой все высказать словами вот но нужно учиться здесь говорится что не сдавайтесь учитесь быть будьте уверенными в себе у вас есть выгодная позиция может быть а, у других даже хуже ситуация, потому что вы здесь а, Получается, что правы, и, ну, если это ситуация или человек, или отношения, и нужно показать себя в таком же виде, что, что вы уверены в себе, то есть уверенными нужно быть или в своих идеях, или в своих чувствах. Некоторые из вас, может быть, должны быть уверены даже в своих чувствах. Здесь может быть сама компания по э, королеве чаш «люблю» или «не люблю» или «кого люблю». Для этого, может быть, вы и ищете информацию еще в разных источниках. То есть для того, чтобы улучшить или усилить свою уверенность. Или в себе, или в чувствах другого человека. Так, Скорпионы. Что с Умеренность. Здесь прям вакцину открыли. Умеренность. Или а, нахождение компромисса. Может быть, иногда карта смерть. Перерождение, трансформация. Старший аркан колесница ух ты три саши харкана колесница говорит о путешествиях здесь говорится может быть вакцину найдут или сделают и вы решите что для вас это как раз то что надо и вы сможете путешествовать туда куда вы хотите потому что по карте этой колесницы Говорится, что прогресс будет, прогресс или движение в вашем деле. Может быть, что-то, то, что вы думали, уже невозможно, окажется возможным. Это может быть не настоящая смерть, например, а возле смерти, как не «death experience», да, когда человек как будто бы умер, и уже все его оплакали – он назад возвращается к жизни. То есть здесь может быть как новое рождение даже. Потому что, в общем-то, здесь есть помощь. Помощь это выздоровление. Если это отношения или если это здоровье. Также потому что три старших аркана говорит, прогресс вы достигнете. Прогресс у вас будет. Потому что, ну, или кто-то нашел вакцину, или кто-то нашел правильное лекарство, или кто-то нашел взаимопонимание и компромисс между мужчиной и женщиной. Ну вот здесь мужчина и женщина нарисованы, да, между ними компромисс. То есть алхимия случилась. Может быть ее не было, может быть вы думали, что а, ее не будет никогда, но здесь произошла трансформация, возрождение и новое рождение по карте. Вот этой колеснице. Три старших аркана, дорогие скорпионы, говорят о том, что вы выйдете победителем из вашей ситуации. Здесь кто-то из вас, может быть, что-то выиграет. Потому что чем меньше вы, может быть, ставите... Э чем меньше вы верите, тем вероятнее, что вы победите. Вот здесь так, потому что сочетание карты смерти колесница То есть почти, когда человек, ну, бывает, вернулся из того, с того света с большим а, опытом и с большими знаниями. Сейчас ученые очень много изучают это, да, когда людей, которые, у которых был опыт возвращения да, с того света. И... А, я недавно слушала большую лекцию. Ученые делают много-много-много экспериментов даже и собирают много информации. Но ну, благо, сейчас это возможно. Информации не, не, не, недостающей нет. Все а, очень легко раскопать. И записей очень много, и опытов очень много о том, что люди встречаются с кем и как они встречаются, когда у них происходит клиническая смерть. Когда они возвращаются обратно, они рассказывают о своих опытах. Так вот здесь может быть такой же опыт у кого-то из вас был в вашей жизни, или вы, может быть, слышали или услышите от кого-то, что такое бывает. Вот. Кто-то, может быть, из вас, как реальный скорпион, очень интересуется этой темой. Такое тоже может быть. То есть вы, может быть, абсолютно уверены, что там нет, не существует смерти после смерти физического тела, потому что наша душа бессмертна. Вот. То есть это, может быть, кто-то из вас прям изучает очень сильно и серьезно. Может быть, даже заинтересуется в этом. Это дорогие скорпионы. Стрельцы. Что стрельцам? Здесь у нас выпадает отшельник, девятка мечей и девятка пентаклей. Помните, что девятка пентаклей это карта, когда человек достиг результата. -то. то есть вы получите в конце концов, а что-то ваши старания в чем-то окупятся, несмотря на то, что, может быть, вы волновались. По девятке мечей здесь говорится, что волнения были напрасны. То есть беспокойство о будущем чаще всего, они не оправдываются. То есть волнения были напрасными. Может быть, у кого-то из вас была пауза с человеком, или вы взяли тайм-аут, потому что человек здесь для себя. Девочка взяла тайм-аут, лежит на диване, раздумывает. То есть, когда ей все хорошо самой с собой. Может быть, кто-то из вас даже вышел из отношений и решил, что вам так хорошо в одиночестве, что вы готовы... Это принять и просто обнять, и довольны, и радоваться, да. Может быть, вы боялись этого состояния, да, боялись этого какого-то или расставания. На самом деле, в, в реальности произошло, что вы обрели себе независимость и, в общем-то, уверенность в себе. Здесь человек такой, имеющий достаток, занимается сам собой и доволен сам собой. То есть это может быть карьерный рост, это может быть то, что удовлетворяет именно вас. То, что, может быть, вы сомневались или боялись, оно не осуществилось. Так тоже может быть. То есть все обошлось. <с> да, для некоторых из вас такое может быть. Кто-то, может быть, был на паузе и вышел из этой паузы победителем, то есть понял, что ему самому очень-очень хорошо, самим собой, по крайней мере, временно. То есть на диване, наверное, долго пролежать невозможно, да, может быть, накопили мудрость, тут она книжку читает, ну у нас в наши времена, наверное, это 50-е да, карты, а, здесь компьютер, может быть, или телефон, да, что человек набрался мудрости и, а, или принял мудрое решение, то есть, может быть, кто-то из вас примет какое-то мудрое решение, Некоторые из вас, может быть, просто лежат на диване и ищут себе работу. <laughs> вот, потому что здесь говорится о том, что благосостояние улучшается, да? а, ну, деньги или финансовые вопросы разрешаются, и это как раз придает вам уверенность в себе, потому что вам доста достаточно того, что вы, например, зарабатываете или то, что у вас есть. Иногда по этой карте люди просто используют свои запасы, ну, может быть, даже не, не шикуют, но спокойненько это им позволяет лежать на диване и быть отшельником вот потому что есть какие-то запасы то есть переживания о будущем они не оправдаются то есть не нужно переживать 9 вещей из 10 никогда не случится о том что мы переживаем вот такое сообщение козероги дорогие козероги что для вас четверка чаш ну, кто-то может быть заскучал из вас у кого-то может быть меланхолия такая небольшая да может быть отстраненность может быть э, скука может быть кто-то не видит выхода из ситуации хотя он есть помните на четверке чаш э, человеку протягивают чашу а он ее не видит может быть кто-то из вас не видит это умышленно кто-то, может быть, будет отказывать в чем-то или кому-то в чем-то а, или себе даже в чем-то отказывать, потому что вам хорошо с тем, что у вас есть. Может быть, кто-то не захочет рисковать, не захочет а, начинать ничего нового, потому что, в самом деле, человек решил полежать. Хотя это а, такая, такое состояние, когда, может быть, не очень весело, да, то есть грусть. Иногда она неоправданная, чаще всего неоправданная, чаще всего это бывает от бездействия, от какого-то, да, а может быть здесь, говорится, по десятке жезлов, вы откажетесь от какой-то дополнительной идеи или отношений от того, что вы не захотите брать еще одну ответственность или еще одно обязательство. Понимаете? Может быть, вы откажетесь от того, что вам приятно и радостно, но это будет просто дополнительная вам трудность. То есть вам нужно будет что-то где-то прилагать усилия. Да? Может быть, оно желание, например, ну, такая простая ситуация, может быть, когда у вас есть желание что-то купить, например, но вам нужно больше работать, и вы решаете, что вы без этой вещи можете обойтись. Вот так. Потому что на вашей тарелочке уже очень всего много, что вам нужно сделать. И все, все дела как бы не переделаешь. Здесь есть какая-то по десятке жезлов, может быть, даже усталость, да, когда в самом деле человек отказывается от чего-то, потому что он устал. И это нормально. нормально. Ну, у кого-то, может быть, в самом деле перерыв будет в отношениях или перерыв в работе, или просто иногда организм наш говорит, что а, пора отдохнуть. Здесь хорошая карта ближайшего будущего – императрица. Императрица говорит о том, что вы наберете сил и у вас вдохновение появится, скорее всего. Если что-то вас не вдохновляет, если что-то вас не так сильно интересует, что вы готовы все положить и вам кажется это трудно, значит оно может быть и не ваше. Здесь говорится, что должно быть легко, должно быть интересно. Кто-то из вас, может быть, примет... Помощь от кого-то или женщины, да, или матери, или просто близкой женщины или подруги, да. Кто-то, может быть, на вас посмотрит, пожалеет вас, может быть, потому что здесь человеку хочется, чтобы его пожалели, да. По четверке чаш, ему немножко грустно, потому что, может быть, хотелось бы и себя пожилеть, пожалеть иногда. Десятка жезлов трудно нести, трудно. Вот здесь какая-то такая добрая материнская может быть любовь и поддержка здесь быть может быть да который в общем-то приводит, если у вас был какой-то тяжелый, например, период, когда вы не могли ничего нового родить, ни новой идеи, ни новой работы, то это как раз карта императрицы говорит о том, что оно зреет уже внутри вас. Или новая идея, или новая мысль, или новые отношения. То есть они зреют, то есть дозревают. Только их нужно выходить, как вот императрица мать, да, 9 месяцев. То есть сразу ничего не бывает. То есть плодородие присутствует, но сразу результат материализовать невозможно. То есть постепенно нужно и вкладываться, с, в общем-то, с любовью. Если это трудно, то это может быть не обязательно. Если только трудно и неинтересно, и не не возвышено, то может быть это и не ваше. Отказаться может быть придется от чего-то. Вот. Но здесь, в общем-то, заботливая такая мать, заботливая энергия такая заботы, когда вас в самом деле, может быть, кто-то поддержит, хотя бы даже словами, потому что человек здесь приуныл, немножко по четверке чаша, да, ему нужна эта поддержка близких, скорее всего, может быть, кто-то решит, что а ответственность можно и разделить не все тащить самому не все 10 жезлов не все делать самому то есть разделить ответственность такое тоже может быть и другая половинка может быть эту ответственность от вас с удовольствием примет чтобы вам облегчить жизнь такое может быть тоже то есть помощь, да? помощь. так помощь водолеи что водолеем повешенный когда, может быть, происходит какой-то переворот в вашей жизни, но не такой интенсивный, как по башне, но вместе с тем переворот, когда что-то становится или с ног на голову, или наоборот с головы на ноги. Вот. И здесь это может быть связано с пажом пентаклей. Паж пентаклей это, может быть, вам в самом деле придется взять какую-то ответственность на себя или за ребенка, или за новое дело, и вы смотрите со всех сторон подходит вам это, хотите вы этого, возможно ли это. Здесь а, карта может быть ученика, это кто-то может быть думает, что думает начать или новое обучение, или новую карьеру, то есть любое новое начало. Да? Карта такая целеустремленности и а, желание, может быть, даже именно желание взять ответственность. Да? Не просто так на вас это падает, а вы сами этого хотите, и оно к вам идет, попажу пажу Пентакли. Это что-то прям материальное то, что может принести вам рост в дальнейшем. Вот здесь, может быть, некоторые из вас освободят себя от чего-то. Потому что здесь человек висит, висит, висит, висит, и потом ему приходит какая-то идея, да, как ему освободиться. Ну, наверное, он мог и знал, но долгое время не решался. Такое тоже может бывает. И, наконец, вы решаетесь сделать вот этот первый шаг. Вот или после паузы, или после паузы, или перерыва в работе, или после паузы, или перерыва в отношениях, вы может быть решаетесь сами сделать первый шаг. Но и человек, скорее всего, пойдет вам навстречу, потому что пентакли все-таки это возможности, да, новые возможности. И еще здесь четверка жезлов. Ну а четверка жезлов это как награда, да, как успех. То есть здесь они все празднуют, и там у них даже довольны все, <laughs> очень эти зомби, очень здесь довольны, празднуют и а, достижение успеха. То есть кто-то из вас совершенно точно, может быть, получит уже в конце концов какой-то сертификат после долгого времени, может быть, обучения или перерыва в чем-то, да, вы сделаете какое-то открытие. То есть уже, может быть, начнете в конце концов что-то после долгого обдумывания или нерешительности, или когда вы думали, что у вас не то, не то время, не та обстановка, и сейчас вы решите, что как раз сейчас самое то, как раз сейчас и нужно действовать, как раз сейчас и хороший шанс или в карьере, или в обучении. То есть это новое начало, целеустремленное новое начало. К, -то, ну, к тому, чтобы вы достигли какой-то промежуточный успех, по крайней мере. Да? Может быть, не самая мечта осуществления, но один из... ну, как бы Перевал к осуществлению своей мечты. После какого-то времени затишья. Оживляетесь. И у нас рыбы. Последний знак рыбы. Туз-чаш. Замечательно. Правосудие. И восьмерка-чаш. Туз-чаш. Смотрите, здесь какой. Это новая любовь. Это новый какой-то всплеск, может быть. Если это отношения, то это всплеск. Эмоциональное событие какое-то вашей жизни вас ждет. Эмоциональное, очень эмоциональное. То есть, может быть, новое начало. То есть, только потенциал, то есть, как бы, возможность. Может быть, просто даже желание рождается, да, желание. А, и вы видите, что это возможно. Здесь говорится, что вам предлагается эта чаша, да. Здесь говорится правосудие о том, что вы, может быть, независимый человек, а... Не будете вступать, например, в отношения, которые неравноправные, неравноценные, неправдивые. То есть вы, вы будете, если начинать отношения, то, скорее всего, с а, такого чистого листа, а, взвешено. То есть если у вас есть предложение или будет предложение, то вы будете его взвешивать на то, что это честно, это равноправно, это... А, ну, То есть вы будете все взвешивать «за» и «против», если вы хотите эти отношения. Потому что возможно так, что вы решите, вам сейчас, может быть, в данный момент, это не самое главное. Потому что здесь человек уходит от чего-то, что, что он видит. Какие-то возможности у него есть, но он думает, может быть, или ему мало. Или а, у него есть где-то еще в другом месте лучшая возможность. То есть здесь, конечно, вы будете стоять ну, перед выбором. То есть вам придется взвесить. Может быть, кто-то два отношения. Или эти, или эти. Здесь с этими картами недостатка нет. Здесь как раз вы, может быть, и уходите от каких-то отношений, которые человек, например, вас любит. А вы, может быть, перестали чувствовать такие а, бурные эмоции или сильные эмоции, и вам кажется, что, может быть, любовь прошла, но, может быть, и нет. Поэтому здесь, а, может быть, кто-то из вас на время расстается, может быть, это а, связано с... А, ну, то есть два человека решают на время расстаться, и потом, чтобы, может быть, обсудить и а, оценить ситуацию, как бы большое выглядит... Ну, виднее на расстоянии. Да? То есть здесь кто-то человек может быть уходит или переезжает даже в другое место. То есть переломный может быть момент в отношениях в связи с тем, что кто-то может быть встретил новую любовь и думает, что вот это то, что нужно. Здесь говорится, что нужно, конечно, посмотреть на все логично. По карте правосудия это также карта кармы, то есть Нужно не только думать о себе, но и о другом. Потому что здесь человек иногда уходит от того, что хорошее. Он оставляет позади работающие отношения. Но он думает больше здесь о себе. То есть как он чувствует, как вы чувствуете. Да? То есть это может быть или вы, или ваш партнер. То есть здесь немножко по восьмерке чаш это о себе. Как вы воспринимаете и чувствуете. Вот. Взвешивайте и решайте. Здесь главное быть честным самим собой. Нужно честно отвечать на какие-то свои собственные вопросы. Да? Внутрь себя смотреть. А здесь говорится, что это, скорее всего, для вас очень эмоциональный период времени. Очень эмоциональный. Может быть, давно такого у вас не было всплеска, как вот из рутины чувства нахлынули. Вот. Желаю вам удачи, дорогие рыбы. И мы на этом закончили наши знаки. И теперь мы можем приступить к вопросам. Я вижу, у нас есть, по крайней мере, один. Сейчас мы и наступ... приступим, наступим. Так. Давайте посмотрим. У меня тут немножко по-другому сегодня, непривычно с компьютером. елена буренкина спасибо такой чудесный модератор у нас так светлана добрый вечер светлана мы будем смотреть на двух колодах Давай дело в чем проблема что карты могут подсказать нам в чем же дело в чем суть проблемы почему не получается устроиться на работу в центре событий дьявол Дьявол иногда говорит, Маз, возможно, о завышенной, как бы, ну, или завышенной самооценке, или завышенных требованиях материальных. То есть работы они, может быть, и есть, но они, может быть, недостаточно, например, оплачивают, или должность не так называется, или не так, как вам бы хотелось. Вас воспринимают, может быть. Может быть, работы, которые есть, они не соответствуют вашей квалификации. Здесь тоже такое может быть по дьяволу. Да? А вы со мной разговариваете тогда, Светлана, если вы здесь, да? чтобы у нас было более правильные и интересно поставленные вопросы, чтобы вам было больше пользы. Что вам мешает? Видите, здесь может быть недостаток опыта или какая-то несерьезность присутствует. Вы ищете работу по профессии, по своей. У вас есть опыт в этой профессии? Какого рода работа? Скажите, пожалуйста, до того, как я начну вытаскивать новые карты. Так, работа связанная с а... ментальной работой, да, в общем-то. А здесь говорится, что нет новых предложений, которые бы вас устраивали, а вообще есть предложения. выпадают все старшие арканы здесь говорится что как-то может быть в основе событий лежит а, оценка или оценка вас или оценка ситуации здесь такое как бы большие старшие арканы говорят что может быть у всех сейчас так то есть у всех много препятствий и, конечно, трудно. Да? Здесь нужно перестраиваться каким-то образом. Да? А по дьяволу здесь не хотелось бы, может быть, перестраиваться. Потому что дьявол все-таки материалистичный и он привязан к чему-то. Я делаю так, я авторитет, может быть. Да? А здесь говорится, что не хватает чего-то нового и оригинального и легкого. То есть как-то все тяжело. То есть, может быть, это как раз общая ситуация у нас с экономикой, в которой, в общем-то, требуются или не требуются специалисты в вашей области. Да? Здесь говорится, что здесь не только в вас дело. Здесь может быть дело в какой-то перестройке. Вам нравится эта работа? То есть это то, что ваша душа лежит или ваша душа куда-то еще вас зовет? потому что здесь есть какая-то труба которая трубит и может быть вы отказываетесь ее слышать потому что это может быть как раз и блокирует а ваше ваш успех в поиске работы если у вас все еще лежит душа к тому что вы делаете или нет потому что здесь конечно на первое место выступают что нужно платить счета да нужно нужно куда-то там обязательно пристроиться чтобы не остаться выброшенным на улицу например да? дьявол такой чисто чисто материалистичный а здесь а, стоит на пути в общем-то у этой материалистичности желание чего-то нового желание начать по-другому как-то у вас же была наверняка работа может быть вы своим бизнесом занимались или наоборот вам нужно свой бизнес потому что здесь в общем-то новое начало по-другому да Девчонки, читайте, пожалуйста, правила участия. Да? Алина. Опять выпадает старший аркан светлана это в прошлом то есть знания конечно у вас в этой области богатые похоже что жалко их просто не использовать может быть вам и хочется что-то нового и может быть как раз в этом и причина да то есть здесь говорится что ментально вы готовы может быть даже все поменять то есть вы здесь правдиво должны отнестись к себе Ясно, да, ясность. Вы в самом деле эту работу хотите или другую. Здесь говорится о том, что если это просто... Сейчас посмотрим, это еще не совет. Здесь говорится, что ментально а, у вас должна быть ясность или правда. То есть вы должны сами... Наверное, вы уже так и понимаете, да, для себя. То есть это ваше, это то, у этого есть перспективы. Я могу быть на высоте. Здесь, а, говорится, все карты говорят, говорят о том, что вы, может быть, вам очень трудно быть под началом кого-то, здесь человек индивидуалистичный, да, то есть вы хотите принимать решения, может быть, нет подходящих работ такого, такого калибра, может быть. Или, может быть, вы настолько уже опытные, если вы никогда не были руководителем, карты здесь толкают на возможность что-то начать именно самому. Наверное, это трудно в данные времена, потому что, в общем-то, если нет работ, которые по найму здесь прям буквально говорится ты должен начать что-то тогда свое Но для этого нужно приобрести ясность в самом деле еще пытаться или больше не пытаться а что-то другое новое делать здесь складывается так что вы или хороший эксперт уже эксперт в своей области да что вы можете уже начать свое новое начало здесь говорится что вы может быть привязаны к тому чтобы кто-то другой э, делал был вашим начальником может быть ответственность да, здесь об ответственности говорится Но здесь вообще говорится, что в ближайшее время вы можете скорее всего у вас получится, потому что это ближайшее будущее по девятке пентаклей человек опять-таки независимый, чаще всего это человек, который имеет свой бизнес или вам придется а, пересматривать да, свою, свою ситуацию, свое положение. то и так или иначе вам придется здесь вкладывание день, денег для роста. У человека есть какие-то запасы по девятке пентаклей, когда он мог бы позволить себе заняться именно тем, что ему нравится. Здесь немножко получается так, что вы медленно и сердито двигаетесь в самом деле к чему-то, что именно вам нравится. Может быть, вы уходите в сторону уже от бухгалтерии. Может быть. Здесь человек говорит, что может быть, вас высшие силы направляют каком-то другом направлении это хорошая карта э, человека который э, надежный успешный да и э, двигается в правильном направлении здесь нужно слушать прислушиваться себя может быть здесь нужно начинать с маленького а не с большого потому что по карте дьявола в центре здесь говорится что запросы может быть больше чем возможности возможности может быть и не ваши даже а как раз возможности окружающей среды как я говорю экономики да? Окружающая среда представлена чем? Да, здесь очень много ожиданий, очень много задержек. То есть, если бизнес пойдет широко а, у многих людей, им потребуются, конечно, специалисты в вашей области. И здесь говорится, что пока это все только ожидания. Да? Окружающая среда не очень способствует для этого. Вот здесь говорится, или вам нужно будет затянуть поясок и а, просто переждать. Человек живет здесь иногда по девятке пентаклей на свои накопленные средства. Или же, может быть, на средства, которые не от работы, а которые инвестиции или помощь, или что-то такое, когда он, ему не требуется работать. Вот здесь не требуется работать. Да? У вас будет открыта дорога. В самом деле вам придется сделать выбор рано или поздно, потому что долго ждать, может быть, и невозможно, и нет, ну, нет а, не получится. Здесь хорошая карта перспективы. Вам бы хотелось, наверное, новую, новую перспективу. Или же нужно... Переезжать физически, потому что эта карта говорит о переезде, да, когда человек смотрит в другие края, за границу, да, или же переезжать, или же искать другое немножко направление. Возможно, нужно подстраиваться. Вот здесь, скорее всего, по этой карте здесь такие перемены как бы уже необратимые, да, или в экономике, или в ситуации, или в городе, где вы живете, или в месте, где вам придется ничего не остается делать, как подстраиваться под это сказать, что а, правда, да, что а, вы можете найти работу, но она не будет такая шикарная, или она не будет, это может быть помощь, да, то есть кому-то просто помогать, или полставки, например, да, временное состояние, когда вы, может быть, чему-то еще, из хорошие карты вообще, пентакли одни выпадают, но просто здесь направление, в каком работать, да, карты говорят, вам, а, возможно, нужно чуть-чуть поменять направление или делать, может быть, больше чего-то такого, что вы, может быть, боитесь, да? но вам Необходимо. или новое, или новое направление, или то, к чему вам ду лежит душа ваша. Может быть, это будет и другое вообще направление. То есть здесь карта говорит, что не привязывайтесь сильно к материальным сейчас в данный момент вознаграждениям, потому что а, если у вас а, уменьшатся немножко запросы, то у вас получится найти работу, может быть, временную, которая не обязательно... А, все оплачивать будет ваши все расходы, но хотя бы частично да? на ближайшее время. Какой вы задумали? Ну, вот это то, что говорят карты. Такая перспектива, Светлана. Да. смотрю-смотрю девочки и мальчики вижу даниела спасибо спасибо за стикер мне так приятно я знаю что вы со мной спасибо ксения привет ксения Хорошо. Так, как он видит вас и как он видит Юлю? И на одном ли вы уровне, интересный вопрос. Да, интересный вопрос. Сейчас. Смотрите, как он видит вас. Здесь выпадает король жезлов. Он видит вас как что-то большое, серьезная, активная, красивая, может быть, желанная, да? Mm. Иногда даже как учителя, может быть. Человека, от которого он, может быть, на которого смотрит даже снизу вверх. То есть человека, который более более серьезный, более, может быть, красивый, более сексуальный, более успешный. Король жезлов. То есть это как эпитом да, человека, человека. То есть главный. То есть тот, кто главный. В связи с чем это посмотрим. Здесь интересные карты выпадают. А как ее он видит? Здесь написано звезда. Звезда может быть означать разное, то есть в зависимости. Вы говорите здесь как раз о самооценке, да? А... То есть он видит вас по-разному вообще. Ее он видит как может быть, хм... может быть женщину или девушку, о которой он мечтал, может быть, даже раньше, может быть, даже и давно. Звезда это такая далекая и иногда холодная и недоступная. То есть в любом случае, смотря с какой стороны посмотреть, если смотреть со стороны а, горячего, сексуального, то, конечно, король жезлов а, выигрывает. Если смотреть долгосрочно или о чем человек мечтал бы, то, конечно, звезда выигрывает здесь, понимаете да. То есть если смотреть практично, то есть с практичной точки зрения, выигрываете вы, а с точки зрения какой-то романтичной может быть, и даже может быть неосуществимой выигрывает она. То есть король жезлов это человек, который берет все в свои руки, да? напор и это мужская сила. А звезда это что-то все таки это все таки старший Аркан да может быть недостигаемая даже то есть с практичной точки зрения с практичной да получается что а, вы можете этого человека держать в своих руках потому что вы выпадаете здесь королем а звезда может быть у него в мечтах понимаете я не знаю это легче вам от этого или нет но вот то что говорят карты. Здесь также поясняют звезду восьмерка пентаклей. То есть человек, может быть, вдохновляется присутствием другой женщины. Да? Может быть, она его вдохновляет на то, чтобы работать над собой, например. Да? Потому что здесь он каким-то образом меняется или старается поменять себя. Оставлять, может быть, какие-то что-то двигаться вперед. То есть улучшать себя. Вот она, вот эта звезда, да, она ведет человека к прогрессу, то есть к улучшению себя. По семерке, по шестерке мечей этот человек лучше становится, улучшается. Да? По восьмерке пентаклей тоже улучшается. Или свое материальное состояние, или свое тело. Иногда, может быть, человек вдохновляется становиться лучше. Да? Ну, никак это вам пока в данный момент не мешает. Как он на вас смотрит? Поскольку король жезлов у нас подтверждается здесь двумя старшими арканами. Это тоже Здесь получается, что на вас он смотрит более серьезно. Но здесь есть тайна и непонятность. Здесь есть по Луне огромное притяжение. Здесь может быть очень сексуальное притяжение. По, по, по Луне здесь может быть связь из прошлого, если вы верите в это, да, интуитивно или магнетически вы, конечно, этого человека притягиваете однозначно. И в то же время, да, здесь по этой карте Judgment да, или Высший суд здесь говорится, что он, может быть, настолько перерождается, настолько меняется, что он понимает, может быть, что с вами вместе он становится тоже другим человеком. И вообще, интересно, какая здесь получается ситуация. Человек получается очень э, хороший, такой как бы э, нацелен на рост. И здесь, и там, э, и с ней, с ней, как бы вдали, она его вдохновляет, может быть, как звезда. А вы его меняете в реальности. Вот так я сказала, если в двух словах да обобщить с вами он готов тоже меняться с вами он готов быть другим но здесь очень-очень много сексуальная карта очень то есть вы как бы здесь может быть борется где-то разум с... с не даже не с сердцем а вот с таким инстинктом с химией потому что по карте луна здесь человек может быть не может даже ничего поделать с собой то есть вот такая история я не знаю это улучшило это то что вы хотели или нет то есть улучшила это вашу самооценку или нет здесь я бы сказала что э, в зависимости от того чтобы вы хотели от этого человека так может быть То есть вы стоите как бы не на одном уровне, а на разных, я бы сказала, planes, на разных... Вообще как два разных мира. То есть вообще абсолютно не сочетайтесь, и как бы если сравнивать яблоко и апельсин, так бытовому, да, то есть невозможно сравнить или одно другому не мешает потому что в отношении к ней оно такое как бы нереалистичное и может быть просто вдох... человек может вдохновляться а, другим человеком который является звездой экрана например или может быть вдохновляться человеком который в области в которой он работает например мастер или художник или музыкант понимаете то есть с ней он такого рода а, улучшается или вдохновляется. А с вами он в реальной жизни а, не может а, иметь достаточно. То есть ему все время мало. Что скажете, Ксения? <смех> а, смотри, какое чувство: сексуальное чувство, чувство желания к вам. Вдохновление какое-то. Или, если нужна энергия для того, чтобы в зависимости, чем он занимается, да, то к ней. Ну, абсолютно симпатия и желание к вам. Я не думаю, что он ее берет. Я не думаю, что он даже верит, что он может быть с ней. Я бы не сказала, что у них есть интим. Нет. По карте звезда это может быть такое, на расстоянии. Наоборот, смотрит просто, наблюдает. Но он видит а что еще скажете а как вы знаете что у них есть интим ксения может быть женщина та она холодная может быть она и красивая но она холодная звезда не говорит об интиме король жезлов говорит о желании интима алина мысли майкла обо мне Ладно, девчонки, а заканчиваем на сегодня. Мысли Майкла а, скажу. Давайте посмотрим мысли. Ну, здесь прям мыслитель великий, да, король мечей. Может быть человек такой довольно эгоистичный, то есть он, может быть, расценивает сначала, как он выглядит в ваших глазах. То есть хотел бы быть выглядеть очень развитым, интеллектуальным, таким шарп. Здесь есть такой немножко эгоцентризм, я бы сказала по карте вот такая она ментальная такая карта именно мысли то есть человек независимый сказать что здесь прямо чувство есть я не могу потому что если бы были выпало бы что-то помягче здесь такое твердое колючее взвешенное вот то есть он относится как бы к вам взвешено то есть если сказать к что он думает то он взвешивает все возможности, то есть он взвешивает да и против, <laughs> да, за и против, то есть что в вашу пользу, что в его пользу, и он также взвешивает как как он будет выглядеть, потому что здесь по он выпадает как мечевой, то есть иногда бывает так, что он может быть резкий прямолинейный слишком может быть слишком правдивый то есть как раз высказывается скорее всего он сначала может высказаться а потом подумать может невзначай обидеть ну такой острый колкий как бы человек но здесь карма работает потому что здесь говорится что два человека если вы Хорошо к нему относитесь, он смягчается. Если вы а, в позу становитесь, он в еще большую. Вот так здесь может быть, потому что здесь есть баланс. Ладно, девчонки, я, наверное, я ответила, да, всем, мы должны убегать собачками. Сегодня у меня такой день. Давайте, Майгуль, задавайте. и Я пошла. Пока мы здесь заворачиваемся. Пожалуйста. Может быть, приду завтра, девочки-мальчики. Да, серьезные Майгуль серьезные. Вопрос. Все, девчонки, не буду я тогда ухожу, да отвечаю. Отношение Дмитрия к Елене. Так это значит Елени, да? Если я пропустила, спасибо большое, Елена Буренкина, спасибо. То что у меня сегодня новое тут расположение, наверное, на я привыкла к телефону, а это у меня на компьютере. Нужно тоже теперь привыкать. Отношение Дмитрия к Елене. Здесь есть чувство такое, что а, человек хотел бы, если расстались, хотел бы вернуться. А, отношения очень добрые, отношения приятные. То есть а, если человек даже и надел каких-то глупостей, то он сожалеет. То есть человек иногда хочет по, ну, попросить прощения или простить в чем то потому что это как подарок высших сил. Да? Когда человек возвращается, он обдумал, и у него чувства такие... А, ну, желание может быть быть вместе или вернуть то что ушло желание вернуть то что было раньше как чувствовал раньше недостаток может быть вас в его жизни хорошо я постараюсь завтра прийти потому что сегодня на меня очень сильно действует этот. У вас уже начался соединение, да, это Белхемская звезда, Сатурн и um, Юпитер. Должна переработать. Если будут силы, приду завтра. Хорошо, девочки, мальчики? Девчонки, um, вопросы и ответы платные. Я уже закончила на сегодня. Постараюсь прийти завтра, после общих энергий. Смотрите общие энергии. Да? Хорошо? Целую. Жду тоже с нетерпением. Пока, другим пока вов.